Итак, турнир лучников. Стоит мужик с яблоком на башке, в смысле на голове. Выходит первый лучник, красивый, высокий, стройный, длинные волосы, лук 2 метра. Стреляет, попадает в яблоко и говорит А Робин!» Выходит другой лучник, среднего роста, средние волосы, лук 3 метра. Стреляет, попадает в яблоко. А Джон!» Выходит третий лучник, маленький, лысый, лук в 5 раз больше него. Достает бревно, стреляет с носик мужику голову вместе с яблоком и говорит «I am sorry».